Всем привет! Меня зовут Иван. Сейчас мы с вами кое-что приготовим, а ингредиентами послужит продукция нашей компании. Мы производим фасадный декор по технологии армированного полистирола. Основа декора полистирол покрытый двумя слоями полимерной армирующей штукатурки. Это современный доступный материал, способный украсить фасады зданий и придать индивидуальности вашим проектам. Также нам понадобится интерьерная лепнина из полиуретана, полимера, LDF и полимерного гипса. С ее помощью вы сможете наполнить интерьер деталями и визуально изменить окружающее пространство. Каменный шпун Slate Light немецкого концерна R&D. Натуральный. Природный камень на подложке из стекловолокна. Легкий, гибкий, универсальный материал, подходящий для оформления стен, мебели, фасадов, ванных комнат и не только. Валера, питание. Транслюсен. Камень на натуральной полиэфирной подложке. Английская краска Mylands производимая одной из старейших семейных компаний по изготовлению краски в Британии. Американская Sherwin Williams, российская интерьерная краска Молс, которую мы заколируем прямо в нашем офисе. Декоративные штукатурки Lanars, стойкие к истиранию, простые в нанесении. Они помогут надолго сохранить первозданный вид ваших интерьеров. 3D-панели из гипса. Они изготавливаются из экологически чистых материалов и совершенно безвредны. Соответственно, подходят для управления любых жилых помещений. Идеальная геометрия и сочетаемость дизайнов разных панелей обеспечат оригинальность ваших интерьеров и добавят объема вертикальным поверхностям. Валера, пувал! Посмотрим, что получилось. Клубничный джем. Мы сознанием дела готовим это блюдо уже на протяжении 12 лет для вас, людей с самым изысканным вкусом. Приятного интерьера вместе с джем-декор. Найти нас вы сможете по адресу город Пятигорск, улица Беговая, 8.